Я не знаю, что Я Я сейчас сцен. здравствуйте сергей а что вы сегодня будете о чем рассказывать я не о чем. а вы Господь. просто как зритель да гость, гость. а как гость я думаю вы будете какую-то лекцию читать мне тут тоже попросят а раз по ходу дела как там у вас дела с аккумуляторным заводом вот я слышу что вы уже наподобие как у куропатах сделали свинцовую стражу там возле завода значит люди с 3 травня с 3 мая дежурят круглые сутки около завода вот фиксирует все нарушения завод дело в том что проходит сейчас стадию как это называется пусконалочных работ вот а на самом деле он работает на полную мощность то есть он производит аккумуляторы И там было активисты словили машину с аккумуляторами один раз по ночам он дымит там начали помирать муравьи птицы вот завод должны были принять 28 травня приемка должна была произойти но человек который принимал экспертизу рачевский отсюда с минска он даже не приехал потому что лемешевский не может выйти никак на 3 килограмма в год по выбросам свинца он никогда не выйдет вот ну и сегодня я знаю там приезжали Нью-Йорк Таймс тоже делали репортаж вот. и последняя новость там, скоро появится в америке или в россии там, московский, э московский офис приезжал сюда. некто Хиггинс. вот но ну, я думаю что закроем и завод может, как бы не сразу, но... но... надеюсь, что нас не постигнет судьба вот этого известного латиноамериканского городка эль дело, дело Дело зависит от людей. Если люди готовы умирать, если, ну, если люди боятся потерять работу... И готова отравиться с свинцом, но ну, мне кажется, что с нацией что-то происходит, потому что, ну, так не должно быть. Это просто инстинкт самосохранения. И если сейчас белорусы не будут, это же не только в Бресте, это Светлогорск, это Новобет, э, Гомель, там, вот, Могилев тоже. А, Могилёв, Светлогорск, Могилев. И если белорусы не будут сопротивляться, так просто нации не будут. И так как бы нету. Так правильно, те нации, которые слабые, они сходят с мировой сцены. То же самое ждет белорусов, потому что они боятся потерять зарплату там в 300-400-500 рублей. Но это смешно как бы. А где годность, а где самосознание? Потому что свинец, ну не буду, я по сенсу а о то... Спасибо, Сергей. Но, Удачи вам.